Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы с вами, девчонки, замахнемся на Мисоне. Э, обзор у меня был, я вот связала образец просто, э, на их коллекцию, как которая из разной э, как бы с градиентом пряжи вязаная и вот такой вот микс пряж, как бы все остатки. В общем, используем все остатки. У меня красная куртка, поэтому это я распускаю образец. Я просто перепроверяла, как бы будет смотреться узор или не будет, потому что я решила вязать перекрученные лицевой. потому что образец, вот я вам сейчас, пока я мотаю, я вам вставлю саму шапку, потому что многие писали, давайте шапку, давайте шапку, я согласна, потому что шапка мне нужна под красную куртку мою, и как раз я себе прикупила красный-черный, обычно под красную куртку у меня черные джинсы, ну и молочный вот такой вот. Пряжу я купила здесь в магазине чешский акрил для для нашей зимы, чешской, это вполне себе достаточно, учитывая то, что я шапки даже не ношу, потому что тепло обычно. Ну пусть акриловая у меня будет. А вы, девчонки, сейчас я вам все расскажу. Значит, вот эта пряжа у меня... 305 метров 50 граммах что это значит что в 100 граммах это 600 метров что вы можете сделать вы можете заменить любым alize angora gold angora Реал 40 real 42 40 сложения но я вам рекомендую рекомендую alana gold 800 в три сложения вот, то есть если купить допустим три мотка у вас получится большой шарф и вот шапка да шарфы там тоже вот я сейчас вам покажу с шарфом или alize superna tik тоже три сложения а цвета себе микс сделайте такой какой вам нужен я себе я себе делаю вот такой вот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 наверное все таки нет я начну с белого цвета но хотя визуально я бы предпочла черного но так как мне нужно чтобы вам было видно это начало то я начинаю с белого цвета вязать буду я в три сложения вот и с одного матка я думаю вы все уже знаете как вязать в три сложения вот спицы у меня 3 миллиметра это просто сейчас, когда один цвет у меня задействован, я в три сложения. Потом я все три, с одного, с каждого матка по одной ниточке и буду вязать. У меня это будет вот так. начинаю просто молочной нитью. 108 петель я набираю. Это такая среднестатистический размер, где-то 55-58. Вот, и я думаю, он самый как бы аптек. нет мы будем набирать девчонки способом качели я оставлю ссылку на него я набираю 108 петель 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 так теперь я делаю узел здесь обязательно при этом способе нужно делать узел вот и первый ряд вяжу пока так нормально не после первого ряда замкнув круг Так, здесь у меня видно, где лицевая, где изнаночная. Я повторюсь, я видео оставлю с этим способом. Вот, она развернута лицевая, узелок изнаночная. То есть при этом способе у нас определено, где будет лицевая, где будет изнаночная. Так, девчонки, поменяла спицы, порвала, начала протягивать и порвала спицы. Мне пришлось переделать. Представляете? Поэтому у меня все так же я на троечке, только перенеслась на вот эти вот спицы, которые у меня с Алиэкспресс. Так, и я соединяю в кольцо. Здесь следим, чтобы ничего у нас не перекрутилось и вяжу пока все, все так же и вяжу этим цветом так еще раз проверка все нормально этот конец мы потом с вами проденем сейчас вяжу э, вот эти первые ряды туго стараюсь и развернутую резинку вот пока двухцветные как бы пока одноцветные как бы полоски то за лицевую за переднюю стеночку ближе ко мне, а изнаночную за заднюю стеночку вдали от меня. Потом уже когда будет смешанный цвет, мы перейдем на перекрученную резинку. Пока такая. Так, девчонки, довязывая, смотрите, здесь так подгоняю, чтобы у меня как раз было впритык. Третий ряд у меня сейчас здесь. Так, и вот еще одно здесь провяжу. И теперь красный цвет я буду сейчас менять на красный цвет. Ну, еще Видите, одна петля у меня еще получится с белым. Это я извращаюсь, кстати, это не обязательно. Можно просто перемотать в три нити и не мучиться так, как я. Я просто пытаюсь подогнать, чтобы от одного клубка не перематывать. Видите? Перехожу на красную нить. Кстати, может даже так и хорошо. Этот плавный переход не будет такого резкого, как бы ступеньки, как обычно случается. Теперь вяжу красная нет. Так, а красным цветом я провязала 3. 4, 4 ряда, потому что здесь у меня 3 и четвертый наборный край. Да, ну, наборный ряд. И сейчас я меняю на черную нить. И еще четыре ряда провяжу черной нитью. Можно было бы здесь, конечно, не привязывать. Вот опять у меня здесь вот так вот находится. То есть это и будет, кстати, сработало. Плавный переход получился. Сейчас я вам покажу. Вот этот способ вязания из одного клубка в три нити. И здесь у меня пошла черная, а красная еще ушла на пару сантиметров смотрите здесь я сделала и оно получилось довольно таки плавный переход от цвета к цвету поэтому я думаю раз хороший способ ну в общем вяжу 4 ряда черной нитью сейчас Потом уже буду цветным вязать так провязала 4 ряда черным Пришла к выводу, что надо было не 4 ряда, не по 4, а половину меньше. Но я уже перевязывать девчонки не буду. А вы как хотите. И вот сейчас я просто уже добавляю эти ниточки. Все три. Я-то я провязала черными. 4 ряда, как и положено. И сейчас перехожу вот нити разные. И теперь я буду вязать. Перехожу на перекрученную лицевую. Я вижу сейчас плохо видно. Я еще покажу сейчас. Так, изнаночную за переднюю стенку. То есть теперь у меня наоборот лицевую за заднюю стеночку. Что такое изнаночную за переднюю стеночку лицевую за заднюю изнаночную за переднюю чтобы петля у нас была перекрученная в оригинале у нас там английская резинка но это вы конечно можете если у вас сильно тонкая как бы нить можете попробовать английской резинкой но вы представляете шапка наш форму держать не будет английской резинкой поэтому я остановилась вот как бы на таком прочтении этой шапки кусочек резиночкой обычной, а потом перекрученной далее и далее я вяжу перекрученной резинкой так, значит, девчонки, вот провязала я. Смотрите, видите, как она выглядит? Кручено, вот, похоже на английскую резинку, отличается от вот этой, что мне и нужно было. Единственное, что вот здесь вот у меня узелки, и я вот эту вот часть, у меня пойдет она на изнанку. Таким образом, очень даже просто. Сейчас я сейчас скажу, сколько я провязала. Значит, провязала я... 14 сантиметров от полосок вместе с полосками у меня сейчас 18 сантиметров тянется вот смотрите куда хотите на какой размер хотите если будете добавлять петли тут добавляйте кратное 6 число петель значит сейчас что мне нужно сделать мне нужно разделить все вязание на 6 частей по 18 петель и при том что первая вот я ставлю маркер и отсчитываю 18 петель первая посчитать вам наверное количество рядов еще давайте я посчитаю 60 рядов всего сначала у меня и так теперь после маркера вяжу 18 петель смотрите чтобы после маркера была первая изнаночная раз два сейчас вам будет виднее как я вяжу изнаночную за переднюю стенку лицевую за заднюю. Там после черных ниточек не было видно. Хорошо. Изнаночную за переднюю, лицевую за заднюю. Так, и забыла считать. Значит, раз, два, четыре, пять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18 цепляет следующий маркер и так 6 раз то есть у нас всего 108 петель по 18 петель 6 раз и последний маркер вот они мои 6 частей и первая часть вот она уже у меня посерединке значит теперь мы делаем сокращение каким образом вот сразу после маркера 6 раз у нас будут сокращения я 3 петли вместе провязываю изнаночной и вяжу дальше до следующего маркера После следующего маркера делают делаю то же самое то, то есть в каждом секторе сразу же после маркера у меня здесь изнаночная лицевая изнаночная вот почему важно было сделать первую изнаночную что провязать все три вместе изнаночная Вот я сделала шесть раз это все дело в каждом секторе. Теперь теперь я вяжу 7 рядов без изменения Возможно, 6. Сейчас я провяжу, визуально посмотрю, девчонки, и потом мы с вами встретимся. То есть сейчас дальше вяжем без изменения. Маркеры оставляем. Так правило зала 7 рядов. Вот видите мое сокращение предыдущее. И теперь делаю то же самое, девчонки. У меня маркер где-то не там. А, это он передвинулся. Значит, то же самое. По кругу 6 раз, 3 вместе изнаночной. Далее по узору. После маркера сразу 3 вместе. И так далее. Через каждые 7, ой, я забыла одну закрыть. 7 рядов, 8. Я делаю эти сокращения. Так, девчули Изменения. Изменения. Вот здесь вот у меня опять слетел маркер. Сокращения делаем через 5 рядов на 6. У меня так и осталось восьмой ряд. Одно вот, вот оно первое. Теперь я буду делать их чаще. А вообще желательно... Ну, в общем, вы смотрите, ну, наверное, с самого начала лучше. В каждом шестом. Все-таки в восьмом это много очень. И вот так вот продолжаю. Это просто я здесь марк потеряла. Следующая будет так, как и положено. девчонки давайте будем считать сколько я здесь провязала значит закрытие 1 2 3 4 5 5 раз я сделала вот эти вот сокращение теперь девчонки я провязываю все петли по 2 вместе значит лицевая изнаночная с лицевой смотрите так что первая была изнаночная Тогда они, сейчас мы просто находимся на изнаночной стороне, тогда они лягут хорошо на лицевой стороне. Маркеры уже нам не нужны. Очень нравится, вы знаете, я загорелась, вот пока вязала шапку, мне очень нравится, как вот эта комбинация выглядит, ну, раз, разные ниточки. Вы знаете, я не ожидала, я не ожидала, что будет так прикольно. Поэтому нашла там у меня хорошие нитки, шерстяные, но распущенные, когда-то я что-то вязала, и они с градиентом, я попробую их смотать и все-таки связать толстовочку с капюшончиком такую. Нитки, ой, спицы неудобные, если мало петель. в общем кое-как девчонки провяжите уж один рядочек по 2 вместе чтобы красиво стянуть эту макушку в принципе уже все шапка готова она достаточно простая если вам нужно побольше размерчик то я уже говорила число петель кратное 6 нет кратное 12 должна быть лицевая и изнаночная добавится то есть 12 петель добавить так последнее все вот это уже точно все теперь переодеваю и, и, и и просто стягиваем все сейчас мы находимся на изнанке Оно, кстати даже и очень удобно так вязать когда лицевая сторона у нас внутри Ai, ai, ai, ai, ai. По хорошему можно еще один рядок провязать вот так вот по 2 по 2 по 2 чтобы проще стягивать но я уже не могу поэтому я стягиваю так как есть а вы если провяжете еще один рядочек по две вместе изнаночными вам будет проще еще проще Так, есть. Что мне еще нужно сделать? Теперь выворачиваюсь. А, крючок. Вот эти вот штукенции продеть. и теперь вот эту вот штучку смотрите я беру предыдущую как бы петлю и затягиваю вот эту нить ну, то есть соединяю это все дело и увожу ее в лицевую петлю все пряжа у меня ушло сейчас скажу где-то где-то в общей сложности 70 граммов. Еще я свяжу манишку. Такую из прямоугольника простую. Вот. ты че, вылезла ниточка. Так, и вот такая вот шапенция у меня. Ну что? Получилось у нас не я думаю, получилось. Мне понравилась шапочка, я с удовольствием ее буду носить под свою красную курточку. Даже и вам покажу с ней. Вот. Сейчас я измерю вам, что у меня тут по размерам. Я давайте отверну. Так, высота. 29-30 сантиметров ну ширина в не растянутом виде 20 сантиметров тянется немерено так что э, по набору петель я думаю остановитесь на вот этом она оно прекрасно тянется и на мужской и на женский так как шапка в облипочку то в принципе то вам вот они наши сокращения вот этими клиниями. здесь плохо видно на оригинале видно хорошо но вы знаете у меня, может, потому что такие супер яркие цвета. А может я слепая. Ну, в общем, вот так вот, девчоночки. Вот такая вот шапка. Мне нравится. А на сегодня все. С вами была Вика Школа Руподелия. Всем пока-пока.